Создаете тысячи объявлений в Facebook в надежде показать каждому пользователю максимально персонализированную рекламу? Заканчивайте. Это больше не работает. Вернее, скоро перестанет работать. Привет, я Мария и это Новости Digital. Facebook ограничит количество рекламы, которую можно запускать с одной страницы бизнеса. Обновление позволит сократить расходы рекламодателей и повысить эффективность размещения. Ограничения начнут вводиться с февраля 2021 года. Почему это происходит? Порой некоторые рекламодатели в целях персонализации рекламы создают слишком много объявлений. Алгоритм рекламной системы обучается, показывая каждое объявление, и наблюдает за реакцией пользователей. Но когда объявлений много, некоторые из них могут вообще не выйти из фазы обучения. Соответственно, потребуется больше и времени, и бюджета, чтобы оптимизировать показ. Это в итоге приводит к перерасходу бюджетов. Вместо создания огромного количества объявлений, Facebook советует добиваться нужного эффекта с помощью технологий на основе машинного обучения. Так, например, динамическая реклама позволяет показывать персонализированные предложения пользователю. Создавать много объявлений не потребуется. Лимит по количеству объявлений будет основан на размере максимальных расходов на рекламу страницы за месяц в предыдущем году. Facebook разделит все страницы на 4 группы в зависимости от расходов. Чем больше расходы, тем больше рекламы можно будет запускать. При этом расходы и объем объявлений в рекламном аккаунте учитываться не будут. Для страниц с расходами до 100 тысяч долларов в месяц лимит составит 250 объявлений. При расходах до 1 миллиона в месяц можно запускать 1000 объявлений. Страницы с большими расходами до 10 миллионов смогут запускать до 5000 объявлений. А те, у кого расходы составляют от 10 миллионов и более, получат возможность запускать до 20 тысяч объявлений. Рекламодатели смогут увидеть информацию о лимите в Ads Manager Facebook в разделе Ads Limits Per Page. Но если реклама страницы запускается из нескольких рекламных аккаунтов, то администратор страницы сможет установить ограничения пользователям или партнерам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!